Приветствую всех! В этом видео я покажу, как можно настроить переключатель по бинару в вашем личном кабинете. Наверняка вы уже знаете, что маркетинг в компании LifeMax бинарный, это значит, что все наши партнеры попадают либо в левую команду, либо в правую команду. Для этого заходим в личный кабинет и в левой части списка выбираем вкладку «Переключатель». Мы попадаем в соответствующий раздел, где можем изменить настройки. Изначально у нас стоит автоматическое распределение интернет, Legs». При таком выборе система будет сначала ставить 5 человек влево, потом 5 человек вправо. Поставив фишку на левую ногу «Left Leg» или правую ногу «Right Leg», система будет постоянно ставить наших партнеров только влево или вправо соответственно, пока мы не изменим настройки. После выбора подходящего варианта обязательно нужно сохранить настройки, нажав внизу кнопку «Сохранить». Надеюсь, эта информация была полезной. Задавайте свои вопросы в комментариях и подписывайтесь на канал. С вами был Андрей Дунюшенко. До встречи в следующих видео.